Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня 27 октября 2018 года. Меня зовут Александр Штумф. Я проживаю в Германии в городе Кассель. По специальности инженер-электрик, пенсионер. Хочу вам признаться, что я сделал величайшее научное открытие. Речь идет о гравитационной силе. В этом плане современная физика опирается на закон всемирного тяготения Ньютона, который он написал 350 лет назад, точнее 352 года. Суть его заключается в следующем. Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите со скоростью 108 км в час. Значит, на нее действует центробежная сила. Учитывая, что Земля не улетает с орбиты, этой центробежной силе должна противодействовать другая сила, которая притягивает Землю к Солнцу. Ньютон назвал ее силой тяготения. Далее он написал известную формулу для определения этой силы. Причину действия этой силы, притяжения Земли к Солнцу он не знал, он считал, что это божественная сила. Прошло 350 лет, и наши дети до сих пор изучают этот закон в школе. Более того, это распространили и на природу гравитации на поверхности Земли, то есть причиной того, что подброшенный камень падает назад на Землю, является то, что его притягивает земля. Все эти вымыслы господина Ньютона не имеют ни малейшего отношения к действительности. Я не хочу обидеть Ньютона. Мало ли, что он написал 350 лет тому назад. Таких писателей и сегодня достаточно много. Не обидно за человечество, слепо верившее в эту красивую сказку Ньютона. Как же обстоят дела с гравитационной силой в действительности? Оказывается, что центробежная сила в космосе, так же как и на Земле, существует. Только направлена она не от центра вращения, как говорил Ньютон, а по касательной к траектории движения. Направление ее совпадает с направлением обращения Земли вокруг Солнца. Вы, конечно, вправе спросить, откуда ты взял, что центробежная сила направлена по касательной к окружности? Я взял это из практики. И я вам докажу на примере метания молота. Метатель молота делает несколько оборотов вокруг своей оси и отпускает молот. Естественно, что молот летит под действием центробежной силы. Здесь очень важно заметить, что угол между направлением полета молота и положение, в котором молот отпускают, составляет 90 градусов. Значит, при отпускании молота он летит по касательной к окружности вращения в направлении действия центробежной силы, что и требовалось доказать. Возникает вопрос – Почему при вращении молотометателя тянет в сторону молота? Все дело в том, что тросик, на котором закреплен молот, постоянно притягивает его к центру вращения, заставляя снаряд двигаться по окружности. Поэтому создается ложное впечатление, что центробежная сила, действующая на молот, направлена по прямой от центра вращения. Проделать подобный опыт может каждый из вас, не выходя из дома. Только, пожалуйста, вместо молота используйте обыкновенную подушку. И окна будут целы, и вы узнаете, куда направлена центробежная сила. Подводя итог всему сказанному, можно сделать однозначный вывод. Все космические тела, двигающиеся по окружности, испытывают действие центробежной силы, направленной по касательной к окружности обращения. На основании имеющихся на сегодняшний день научных данных я построил траекторию движения Земли и Солнца вокруг центра галактики за один год. Давно известно, что Земля вместе со всеми телами Солнечной системы движется вокруг центра галактики со скоростью 220 км в секунду. Это означает, что Земля одновременно обращается вокруг Солнца и вокруг центра галактики. Выглядит это примерно так. С картинкой траектории движения Земли вокруг Солнца возникают некоторые проблемы. Потому что она имеет большую длину, примерно 2 метра. И если ее брать в кадр, то э, изображение настолько мелкое, что ничего не видно. Поэтому я сфотографировал отдельно 4 участка. И выложил их на этой странице я думаю что будет видно как приложены силы еще я сделаю прогон всей картинки траектории земли для того чтобы посмотреть насколько она Интересно. Это и есть мой рисунок траектории движения Земли и Солнца вокруг центра галактики в натуральную величину. Разделив траекторию на 12 частей по числу месяцев, я определил точки, в которых в это время находится Земля и Солнце. К Земле приложил нашу центробежную силу, направленную по касательной к траектории движения Земли вокруг Солнца. Далее я разложил центробежную силу на составляющие. Получил две силы. Сила ФВ направлена вдоль траектории Земли. Она толкает или тормозит Землю при ее движении по орбите. Вторая сила ФО всегда перпендикулярна к траектории движения Земли по орбите. Она наталкивает ее на траекторию движения. В результате анализа сил, приложенных к Земле, можно сделать следующие выводы. Первое. Центробежная сила, действующая на Землю, обеспечивает ей круговую траекторию как вокруг Солнца, так и вокруг центра галактики. Для этого нет необходимости в силе притяжения Земли к Солнцу, о которой говорил Ньютон. Притяжение между космическими телами вообще отсутствует. На поверхности Земли притяжение между телами тоже отсутствует, но это уже другая история. Следовательно, закон всемирного тяготения Ньютона нужно запретить и изъять из школьных учебников. Второе. Несмотря на то, что лобовое сопротивление Земли при движении ее в космосе очень мало, она постепенно должна терять скорость движения по орбите. Это привело бы ее к падению на Солнце. К счастью, этого не происходит потому, что Землю постоянно толкает сила от ее теневого хвоста. Она направлена от Земли к Солнцу. Что из себя представляет теневой хвост Земли, вы можете почитать на моем сайте. Сила эта мала, но достаточно для компенсации малых потерь скорости. Третье. Из рисунка также следует, что направление движения Земли вокруг Солнца могло бы быть и в другую сторону. Важно, чтобы направление обращения Солнца и Земли вокруг центра галактики совпадали. Четвертое. Направление вращения Земли вокруг Собственная оси также совпадает с направлением обращения Земли и Солнца вокруг центра галактики. Причиной тому также является центробежная сила от обращения Земли вокруг Солнца. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Пятое. Все планеты и спутники Солнечной системы, а также само Солнце, имеют одинаковое направление обращения вокруг центра галактики и направление вращения вокруг собственной оси. Шестое. Все крупные тела в космосе двигаются по тем же правилам, что и Земля с Солнцем. Ну и, пожалуй, важное. Для всех людей планеты Земля нужно срочно донести эту сенсационную информацию эту долгожданную информацию. Я далеко убежден, что она сильно изменит представление о мире, в котором мы живем. Еще я хочу рассказать о причинах вращения Земли вокруг собственной оси. На этот вопрос у современной физики тоже нет ответа. Существует множество гипотез, но, к сожалению, все они не приближают нас к истине. На деле оказывается все очень просто. Посмотрите на этот рисунок. На Землю при обращении ее вокруг Солнца действует все та же центробежная сила. Эта сила приложена по касательной к траектории Земли вокруг Солнца. В разных точках Земли эта сила действует по-разному. Точка 1 удалена дальше от Солнца, чем точка 2, поэтому центробежная сила F1 больше, чем центробежная сила F2. В результате действия этих сил возникает вращающий момент, заставляющий Землю вращаться вокруг оси. Как видно из рисунка, направление вращения Земли вокруг оси совпадает с направлением обращения ее вокруг Солнца. И так происходит со всеми планетами, их спутниками и звездами. Направление их вращения и обращения совпадает во всей галактике. Ну вот, пожалуй, и все, о чем я хотел рассказать. В заключение хочу сказать, что более подробную информацию о том, что я рассказал, вы можете узнать на моем сайте по адресу Желаю вам всего хорошего.